здрасте, получается, груша с киевской генетикой, я ее сюда перевел, поближе к хряку. Дня два осталось, должна пойти в загул, покроем сразу. Боря, не пугай, покроем сразу хряком своим. А по клубнике именно, что касается клубники, у которой я забрал поросят, Хотел видео заснять, когда хряка переводил туда, до клубники. Не получилось, потому что пришлось немного присутствовать при покрытии. Потому что хряк тяжелый для нее. И что я хочу рассказать про Петрена. Хряк Петрен у меня на ногах высокий. И он свободно покрывает Вот такую свиноматку, килограмм 300 в ней. Вот такую свиноматку, тоже килограмм за 300, Это что касается дюрков. И покрывает, но надо, то есть он, получается, вы и он намного выше обычных свиноматок, маленьких, но ну, первоходочек. Поэтому надо есть, помогать будет, когда покрывает таких маленьких свиноматок. И чем мне хорошо, потому что у меня хряк на ногах высокий, и он любую большую свинью покрывает нормально. А ну-ка, Давай. Грушу немного понюхай и назад зайдешь. Он на ногах высокий, он когда прыгает на большую свиноматку, как раз ну, четко все попадает. А на такие выше попадает. То есть надо помогать. Поэтому. А хряха Петрена, которого я брал раньше в аренду, ну когда первый раз своих свинок покрывал, он на ногах маленький. И вот тот быхляк, которого я брал в аренду, Петрена, он бы не покрыл вот таких свиноматок, то есть уже второй, третий опорос, таких он не покроет. А мой покрывает. чем хорошо, он на ногах высокий. Он худой, он получается как колбаска. Вот он выходит, вот. Он как колбаска, такой худенький, длинный, спортивненький. И на ногах высокий. На плитке сколчка ему. Не, чтобы он понюхал грушу, и груша его понюхала. Чтобы они чуть-чуть поконтактировали. И она сейчас буквально два дня и загуляет. Груша у нас это те, которые привозил мне Юра. Я ее забрал от поросят, у нее сейчас перегорает молоко. И уже прошло, по-моему, дня 4 сейчас день-два она загуляет. Давай туда, сюда не надо. Давай туда. Вот, он высокий, получается, на ногах. И сам по себе не кулбышка, а то сарделька именно полный, а худенький, худенький. Ну, понятно, у него лопатка широкая. Лопатки он шире, чем даже сзади. А и сам по себе высокий и поэтому он справляется с большими проще, ему больших легче покрывать, чем первоходок. Таких, как у меня там после первого пороса. Клубника, груша. Вот он, Машку покрывает, дюрков всех килограмм за 300 свободно. Так, надо, наверное, тут закрывать, а то сейчас сюда... Спокойный, переходит хорошо. Вот этот, вот, к примеру, если бы не надо было сейчас его куда-то, он бы сам бы пошел. Вот это походит, походит и назад пойдет. А сейчас если его немного так подтолкнуть, давай, давай, он и сам зайдет свободно. И самое главное, хряка не перекармливать. Держать его там на минимальном корме, потому что все равно для первоходок сильно тяжелый. В нем вес я даже не представляю сколько. Потому что они тяжелые петраины. Все, пошел назад. Ну сейчас, если будет открыт, он еще выйдет. То есть мне надо, чтобы он поконтактировал с самой грушей. Понюхал ее хорошо, и она его понюхала. Она уже, он хвостик задирает немного. Ну, уже у нее предзагульное состояние, поэтому сейчас малейшие контакты. И она завтра уже должна, послезавтра, загулять. И загуляет. Первый день я не покрываю, как загулять, на второй день покрываю. А клубнику я покрыл, получается, на третий день. Ну, будем смотреть. Покрылась, не покрылась, будем наблюдать. Это ж такое дело, не покрылась, то еще раз покроем. Вот эту свиноматку я переведу, где поросилась клубника. Там загорода большая, для поросят отделение есть. А сюда запущу тех четырех с маленького сарая. Эти у нас... Здравствуйте, это к Новому году пойду. Давай, каштанчик, давай сюда, Касташа. Пошли, пошли, каштан, давай, стой, давай сюда, каштанчик, пошли. Пошли сюда, пошли, пошли. Пошли по мурижу, чуть-чуть не Пошли, каштан. И само отношение, допустим, до того же хряка, у меня, допустим.. Что этот хряк, что хряк, который, сейчас им роты немного позакрываем, что яша, которого я продал, то есть по ним вопросов нету, по хрякам. Они э -э не буйные, они буйные, потому что я ну, их сам не гоняю, то есть не бью, там лопатой, мастерком или ковшиком, не бью, отношусь к ним нормально и они у меня не буйные. То мне писали, что смотри, кряки опасные. Кряки опасные, да, он огромный, опасный. Но если он чувствует нормальное отношение к себе, он так же относится. Так само по свиноматкам. Им надо ко всем более-менее нормально относиться. Они чувствуют доброту, заботу и сами работают на все 100%. И так само на откорме. Они едят, растут хорошо, потому что... Отношения до них тоже нормальные, позитивные. Если вот негатив постоянно бить, раздражает, психуешь. Да, бывает там, ну, каждый день одно и то же самое. Надо убирать каждый день, надо корма колотить. Где-то, ну, тут а еще в этом сарае, это у меня вообще без проблем. Тут они, я сошл, сюда, убрал в тачку, там раз, вот, два, три дня и все. А в старых сараях там, конечно, проблематичнее. То доску сорвут. То что-то вырву, то еще что-то. Поэтому тут у меня проще в этом сарае. Новый сарай есть новый. И в том сарае, который я строю, еще новый сарай, там будет намного еще проще. Там клетки будут 3 на 2 или там 4 на 3. Намного проще. Вот этот сарай просто сошкреб, допустим. Если даже каждый день понемногу сошкреб, в лоток. Сладка убрал и все. Давай, каштан, каштанчик, пошли, давай, пошли, пошли, пошли, каштан, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Давай на выход, пошли, пошли на выход, пошли. Давай, давай, каштан, давай. Такой проходик маленький, уворачивается такой хляк. Давай, Каштанчик, поморыжим грушу чуть-чуть. Не захотел он выходить, чувствует, что никто не в загуле, поэтому сильно не рвется никуда. Ну, пускай сейчас пройдет день второй, побежит сюда. Эту мы тоже покрыли этим же хряком. Рыжунью. Да, рыжка.